Доброго дня, уважаемый зритель! Сегодня у нас на разборе первый вариант из сборника Ященко 2023 года. Соответственно, 36 вариантов, да еще ЕГЭшный. Давно меня просили начать разбирать его, мне было все лень. Но вот я добрался, собственно. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон. Давайте посмотрим вариант боковые стороны трапеции описанные около окружности равны 7 и 4. Найдите среднюю линию трапеции. В чем смысл? Дело в том, что если около четырехугольника можно описать окружность, давайте даже не 74 это в принципе не нужно здесь ставить. ведем а B, C и D, то существует свойство, что сумма противоположных сторон у него будет равна. То есть мы можем сказать, что сумма оснований в данном случае также будет 11. А средняя линия в трапеции вычисляется как полусумма оснований, то есть c плюс d делить на 2. В данном случае 11 делить на 2 это 5,5. Это конечно же и будет у нас ответом на данное задание. Давайте посмотрим второе. Цилиндр вписан в прямоугольный параллелепипед, радиус основания и высота цилиндра 8, найдите объем. Объем параллелепипеда вычисляется как площадь основания, умноженная на высоту. А в данном случае, раз цилиндр вписан, то есть определенное свойство, что в основании данного параллелепипеда будет обязательно лежать квадрат. Причем, если посмотреть на какой-нибудь квадратик и вот вписать в него окружность, так вот у нас получается то радиус окружности будет равен половине стороны. Соответственно, диаметр окружности, это у нас вся сторона данного квадрата. Поэтому, если говорят, что радиус основания 8, то, соответственно, диаметр у нее будет 16, и, соответственно, сторона основания квадрата тоже... Сторона основания квадрата звучит, конечно, бредово. Сторона основания пролепипеда будет также 16. То есть, площадь у него 16 на 16. Ну, при этом, высота 8, то есть высота цилиндра и высота нашего э, пролилепипеда, естественно, она одинаковая. В таком случае нам просто надо умножить 16 на 16 на 8. Кстати, я не помню, по-моему, параллелограмм сказал вместо пролипипеда Ну, я надеюсь, вы меня за это простите. Считать мне лень. У меня он сбоку, как обычно, решение данного варианта, я его прорешивал. Это 2048. В принципе, смотрим третье. Вероятность того, что на тестировании по физике учащийся верно решил более 9 задач 0,79, при этом больше 8 0,85, найдите вероятность того, что ровно 9 задач. Давайте нарисуем прямую, ну, можно прямую, можно не прямую, можно вектор, как хотите. В чем смысл? Вот у вас 9 задач. Более 9 задач, это вот эта часть нашей прямой, соответственно... 0,79 при этом 9 задач туда не входит естественно более 8 задач это вот это у нас часть 0,85 если мы возьмем вероятность того что решится 9 задач за x то мы можем написать что 0,85 это естественно x плюс 0,79 решить обычные линейные уравнение я думаю труда не составит и в данном случае ответ составляет 0,06 вот вероятность решить ровно 9 задач в четвертом при выпечке хлеба производится контрольное взвешивание свежей буханки известно что вероятность того что масса окажется меньше 80-10 80, 10, 80 10. 810 грамм 96 сотых соответственно 790 грамм больше 93 сотых найдите вероятность того что вот между этими циферками между этой массой у нас окажется опять же рисуем прямую отмечаем 810 грамм отмечаем 790 грамм вот эта часть у нас Соответственно, 96 сотых. Вот эта вся часть получается 93 сотых. Опять же, давайте возьмем вероятность попадания сюда за x. И просто сложим 96 сотых и 93 сотых. Что мы тогда сложили? Вот если здесь меньше 790 это y, больше 810 это z, то мы получаем, мы сложили y плюс x, плюс x плюс z. То есть фактически получается, что y то плюс x плюс z у нас дают всю прямую. А вся прямая ⁇ это полная вероятность, то есть это единица. То есть мы можем написать, что 1 плюс x. Ну, в таком случае, чтобы найти x, надо 0 96, 0 93 сложить. Это получается 1,89 и единицу вычесть. То есть 0,89 вероятность того, что соответственно в диапазоне от 790 до 810 грамм у нас попадет. Дальше. Найдите корень уравнения. Так, у нас логарифмическое уравнение. Что мы сделаем? Сразу же единицу представляем в виде логарифма с основанием 3. То есть это будет логарифм 3 по основанию 3. Вспоминаем свойства логарифма, что при сложении мы можем их записать в виде произведения. То есть получается... Логарифм 5 минус 2х по основанию 3 равен логарифму 1 минус 4х, умноженное на 3 по основанию 3. Естественно, так как основания у логарифмов одинаковые, мы можем спокойно их убрать. То есть получается 3 минус 12х. Единственное, здесь надо по хорошему условию писать, что, например, 5 минус 2х больше нуля. Можете написать, что 3-12x минус больше нуля. разница вообще никакой. Вы их все равно приравниваете. То есть, если одно больше нуля, второе из-за равенства автоматически больше нуля становится. Но опять линейное уравнение. Перебрасываем сюда, это перебрасываем сюда. Получается, минус 2x до 12x это 10x. То есть, 10x у нас равно 3-5. минус То есть, минус 2. Отсюда выходит, что x это минус 2 на 10. То есть, минус 0,2. И при этом минус 0,2 прекрасно удовлетворяет вот этому нашему неравенству. Соответственно, это и будет ответом. Дальше. Найдите значение выражения. Ну, что мы тут можем сделать? Можно прекрасно заметить, что 63 до да, 27 в сумме дают 90 градусов. Соответственно, мы, например, синус 27 градусов можем представить как синус 90-63. минус по формуле приведения у нас 90 располагается на вертикальной оси, соответственно при вопросе, там всегда первый вопрос, меняется ли функция на кофункцию, в данном случае синус на косинус. Мы башкой по вертикали покивали, когда мы башкой по вертикали киваем, мы соответственно соглашаемся. Поэтому да, меняется, то есть пишем косинус, все что здесь было написано переносим 63, при том что этот минус, он никак в данном случае именно при переносе не влияет, он влияет, появится ли вот здесь минус. Но опять же, если вы из 90-го вот 63 вычтите, при том, что даже если там будет 500 миллионов написано, а не 63, считается, что вычитается угол первой четверти в данном рассуждении. Соответственно, из 90 мы вычитаем, мы попадаем в первую четверть. В первой четверти у нас косинус положительный, поэтому остается плюс. Тогда у нас с вами в знаменателе написано 2, а, 4 синус 63, соответственно, косинус 63. У нас есть формула двойного угла синуса, то есть расписывается как синус 2 альфа, это 2 синус альфа, соответственно, на косинус альфа. Ну, мы видим, что у нас фактически данная формула здесь срабатывает. Единственное, четверку мы распишем как дважды по двойке. То есть синус 63 на косинус 63. И тогда у нас получается 2 синус дважды по 63. 63, да, что-то у меня с русским языком совсем-семь проблемы. Дважды по 63, и получаем синус 126. На дважды синус 126. Понятно, что синусы 126 сокращаются, остается 1 вторая. Ну, а 1 вторая в данном случае это 0,5. Так, совпало? Совпало. В седьмом задании. На рисунке изображен график производной определенной на интервале. Найдите количество точек экстремума функции, принадлежащей отрезку. Ну, что у нас получается? В принципе, для начала определяется отрезок. От единицы до 15. Так, у нас здесь 19, 18, 17, 16. Ну вот, 15, соответственно, будет здесь. И точки X-травма это точки пересечения с о х так как дан график производный. Был бы график функции, вы бы считали вот эти вот точки. А так мы просто считаем 1 пересекло, 2 пересекло, 3, 4, 5. То есть 5 с осью х соответственно, пятерочка. И будет ответом опять совпало Дальше. При адиабатическом процессе для идеального газа выполняется закон. Так, закон у нас есть. Соответственно, К на 4 третьих. Найдите, какой объем будет занимать газ при давлении 1,25 на 10 шестой паскалей. Ну что получается? Давайте для начала подставим, что у нас есть. 1,25 на 10 /6 умножается на В в степени 4 третьих. Это 1,25. 3, 1, 2, 2, то есть 3122 тысячных на 10 седьмое. Ну, естественно, мы можем V степень 4 третьих выразить отсюда. Для этого надо будет поделить обе части на коэффициент при V в степени 4 третьих, то есть на 1,25 на 10 шестой. Но опять же, 10,6, 10,7 10, шестой, 10 седьмой сокращается, остается 10 в 1 Если мы одну целую, там, эти... 3122 десятитысячных на 10 умножим, мы получаем 13,122 на 1,25. Но опять же, можно в принципе умножить обе части на 100, получается на 1312,2 на 125. Ну и тут, к сожалению, у нас начинается петля. А, петля да, хотя давайте дальше петлю не будем делать, еще на 10 умножим. То есть вот так напишем. И поделим обе части на 2, но немножко сократим. Получается 6561,625. В таком случае V, вот смотрите, 4 третьих на сколько надо умножить, чтобы получилась единица, на 3 четвертых. Соответственно, 4 третьих на 3 четвертых исчезает эта единица, а здесь получается эти 3 четвертых появляются как степень. Конечно, звучит тоже не так себе. Но, надеюсь, смысл вы поняли. 3 четвертых это корень четвертой степени из 6561, 625. Ну, правда, результат надо возвести в третью. То есть у нас есть такая клевая штука. Это корень n степени и из-за в степени m при положительных значениях a. Ну, в принципе, все. Если посмотреть таблицу квадратов, 6561 это 81. Соответственно, четвертая степень, это еще корень из 81, это 9. То есть мы получаем 9 пятых в третьей степени. Так, 9 на 9, 81, и еще на 9, соответственно, 729 и 125. Опять же, считать мне ну, в данном случае очень сильно лень. Я посмотрю просто, ну, то есть 5 целых 800 32 две тысячных я надеюсь арифметика у вас проблем нет если вы все-таки сдаете профиль у меня вот они есть давайте 9 посмотрим моторная лодка прошла против течения реки 96 км вернулась в пункт отправления затратив на обратный путь на 4 часа меньше найдите скорость течения если скорость лодки в неподвижной 10 километров в час Ну смотрите скорость по течению у нее получается, если мы возьмем скорость течения, давайте скорость течения у нас x километров в час. Тогда скорость по течению 10 плюс x километров в час. Тогда время по течению это расстояние, то есть 96 километров на скорость по течению, то есть 10 плюс x часов. Тогда скорость против течения 10 минус x километров в час. Соответственно, время движения против течения 96 на 10 минус х часов. Ясен пень, что обратно он плыл дольше на 4 часа по условию. То есть, только не 90, а 96. Получаем 96 на 10 минус х Минус 96 на 10 плюс х И вот эти 4 часа у нас выходят что можно сделать ну можно на 4 сократить обе части чтобы считать было поменьше будет 24 на 10 минус х, соответственно минус 24 на 10 плюс x равно единице Приведи, приведи <пиведем> приведем к общему знания только давайте немножко планшет подвину все-таки я левша и поднял планшет и мне крайне неудобно я не вижу что я пишу так вот так лучше наверное то есть бы 24 на 10 плюс х Соответственно, минус 24 на 10 минус x и равно это единица на 10 минус x на 10 плюс x. Все равно ни черта не видно, надо будет что-то с этим делать. Раскрываем скобки, то есть 240 плюс 24x минус 240 плюс 24x равно 100 минус x в квадрате. Естественно, 240-240 взаимоуничтожается. 240 получается у нас x в квадрате плюс 48x минус 100 равно 0. Так, можно через дискриминант, можно через четверть дискриминанта. Тут, как вам удобнее, я через четверть буду считать. То есть 24 в квадрате плюс, соответственно, 1 на 100. Если не знаете, что такое четверть дискриминанта, не парьтесь вообще, как бы считайте через обычный. Получается 26 в квадрате. Соответственно, x первое это минус 24 плюс 26 делить на 1 это 2. Ну, х второе меньше нуля в данном случае. Данная интерпретация нашего задания, она отрицательной быть не может. Скорость, соответственно, 2 км в час это у нас ответ уже. И мы смотрим десятое задание. Так, на рисунке изображены части графиков функций. Так, у нас даны две гиперболы. Найдите ординату точку пересечения графиков этих функций. Так, что у нас есть? Одна из гипербол сдвинута. Ну, кстати, тут это видно, вот у вас ось даже поставили. Ось ОХ здесь, а вот у нас сдвинутая. Сдвинутая она на 2 единицы вниз, потому что вот здесь у нас ордината минус 2. Вообще, что надо понимать, мы начертим только веточку гиперболы. То есть стандартная гипербола, с которой у нас идет сравнение, это Y равно единице делить на X. Она проходит, соответственно, через точку 1,1, и вот так вот выглядит. А дальше коэффициенты, то есть в данном случае k, c и d, они делают определенные движения этого графика. Естественно, гипербол еще у нас, вот здесь идет, но мы пока рассмотрим только правую четверть, верхнюю, соответственно, первую. Так, я думаю, будет удобнее. Коэффициент d, вот он двигает вверх-вниз данный график, то есть, соответственно, он у нас двинут на 2 единицы вниз, и мы сразу можем сказать, что вот здесь минус 2. Второй момент. Коэффициент k, он меняет вот эту точку, то есть он начинает либо приближать ее, соответственно, либо отдалять график функции от начала координат, что мы с вами видим? Если бы все было хорошо, то есть если бы у нас просто было бы 1 делить на x минус 2, то наш график выглядел бы вот так. то есть Условно горизонтальная симптота прошла через минус 2. Относительно нее точка 1,1 это вот здесь. И вот так бы выглядел наш график. Но он у нас проходит не через вот эту точку. Эта точка увеличена в три раза. Соответственно c равно 3. То есть мы можем сказать, что g от x равно 3 делить на х минус 2. Теперь посмотрим, соответственно, обычный k делить на х. Но опять же, она бы проходила k делить на х, как вот здесь точка. А у нас происходит, что эта вот точка, которая здесь была бы, она раз, 2, 3, 4, 5, 6. То есть она ж вот здесь находится. То есть увеличена в 6 раз. Поэтому f от x, соответственно, 6 делить на x. Вот в принципе мы их вывели. Нам надо ординату точку пересечения графиков, то есть мы соответственно приравниваем просто. Пишем 3 делить на x минус 2 равно 6 делить на x. В таком случае переносим, то есть минус 2 равно 3 делить на x, соответственно x будет равно 3 делить на минус 2. Это минус нам нужна ордината, то есть это y, для этого вот мы минус полтора можем сюда подставить, можем сюда, разницы вообще никакой нет, потому что у них одинаковое значение получится. f от минус 1,5 это 6 делить на минус полтора, что в свою очередь дает минус 4. Так, совпало, отлично опять совпало, все хорошо. Дальше. Найдите наименьшее значение функции. Что у нас получается? Во-первых, я бы сразу советовал x корней из x представить как x в первой на x степени 1 2, то есть это x степени 3 вторых. Дело в том, что производную так будет легче находить, чем производную произведения x и корень из x. То есть тогда что у нас получается? Производная x степени 3 вторых это... 3 вторых на x в 1 и 2. То есть мы 3 вторых вынесли и понизили на единицу показатель степени. Минус 27 равно 0. Что тогда выходит? То есть 3 вторых корней из x равно 27. А в таком случае корень из x у нас будет равен. Так обе части умножаем на 2 и делим на 3. Будет соответственно 18. Ну и х в таком случае это там сколько 18 в квадрате там? 324. Можно, конечно, начертить для себя, даже нужно 324 поставить, расставить знаки производные, то есть вот у вас производная есть, возьмите какое-нибудь значение там 400, например, подставьте, вы получите положительное значение производной, возьмите 100, подставьте, вы получите отрицательное, то есть у вас функция убывала, стала возрастать, то есть это точка минимума. У вас на отрезке от, от 1 до 422 эта точка расположена. То есть, если там есть точка минимума единственная, то, конечно же, минимальное значение будет именно в этой точке. Поэтому вы просто находите f от 324. Ну, не f, а y, разницы никакой, в принципе. То есть, будет 324 на корень из 324, то есть на 18, минус 27 на 324 и плюс 6. Так, 18 минус 27 это минус 9, то есть минус 9 на 324 и плюс 6. Так, остается посчитать. Считать мне, естественно, в лом все это хозяйство. Ну, ладно, в принципе, тогда придется считать. Ладно, 324 умножить на 9. Сколько это будет? 6, 3 в уме, 1, так, 2 в уме, то есть 29. Ответ оказался у меня вот здесь правильный, а вон там в решении неправильный. Потому что я, естественно, допустил гениальную ошибку, я не сравнивал ответы. Вот. Но хорошо, сейчас нашел. Давайте 12. -е. Решите уравнение 2 синус квадрат x минус 3 косинус минус x минус 3 равно 0. Что нужно помнить? Первое, что нужно помнить, то что косинус является четной функцией. То есть у вас косинус минус х то же самое, что косинус х. Второй момент. У вас там дан синус квадрат х. Если вспомнить основное тригометрическое тождество, то можно синус квадрат x представить как единица минус косинус квадрат x, Чтобы у нас использовалась одинаковая тригометрическая функция. Не забывайте вот про эту двойку. То есть у вас на 2 будет умножаться все наше выражение, а не только единица. Ну и соответственно вот так вот уже лучше. Минус 3 равно 0. Что получается? Минус 2 косинус квадрат х. Так, плюс 2 минус 3 косинус х. Минус 3 равно 0. В таком случае 2 косинус квадрат х. Плюс 3 косинус х. Плюс 1, соответственно, да? Да, плюс 1 равно 0. Дискриминант в данном случае 9 минус 8 это единица, соответственно, косинус х. С одной стороны это минус 3 плюс 1 делить на 2 на 2, то есть на 4, минус 1 вторая. С другой стороны косинус х минус 3 минус 1 делить на 4, это минус единица. Там где косинус х равен минус 1 второй, это будет соответственно плюс, минус, так, минус 1 вторая, ага, плюс-минус 2π на 3 плюс 2π, вот так. Еще более-менее вовремя заметил, что я не ограничил Коля себе. И я так понимаю, в нескольких заданиях, благо я проговариваю все, что я пишу, под мой красивый фейс заходило решение. Я надеюсь, вы простите, все-таки это первый вариант. Я уже месяц, наверное, месяц ничего не записывал, может недели три Поэтому запамятовал. Ну ладно, минус единицы он равен в точке вида π плюс 2πk, например. То есть k принадлежит z. Вот у нас ответ, соответственно, на пункт А. Теперь пункт Б. Тут тоже достаточно все несложно. У нас от 2π до 7π на 2. То есть мы спокойно чертим единичную окружность. Так, ну вот пусть она будет. Раз, два, три, четыре. Здесь х, здесь y, здесь 0, здесь единица, здесь единица. Отмечаем наши корни. То есть плюс-минус 2π на 3 это вот проходит через минус 1 вторую. То есть здесь корешочек, вот он так идет, и соответственно здесь корешочек. Так, минус π, ну или π плюс 2π, это вот здесь точечка. Дальше отмечаем наш отрезок от 2π. 2π у нас вот здесь находится. До 7π на 2. 7π на 2 вот здесь находится. Кому так неудобно, решайте двойным неравенством, не парьтесь. Проводим вот так дугу. И что мы видим? Мы видим первое пересечение, второе пересечение, третье пересечение. Их начинаем искать. Если у вас вот здесь 2π, то вот эта точка, это 2π плюс полукружность, то есть плюс π, это 3π. Ну, очевидно, сразу можно записать, что 2 это 3π. Чтобы из 3π попасть сюда, мы должны из 3π вычесть, так как идем по часовой стрелке, вот эту дугу, а эта дуга у нас π на 3. То есть будет 3π пи минус π пи на 3, это соответственно 8π на 3. Ну и третий, наоборот, мы должны прибавить такую же дугу, потому что идем против часовой стрелки. Это 3π пи плюс π пи на 3, соответственно 10π на 3. Отлично. Вот у нас, соответственно, ответ на пункт Б. Давайте далее. В тринадцатом задании в основании пирамиды лежит трапеция АБЦД с большим основанием от Д. Диагонали трапеции пересекаются в точке О, точки МН, середины боковых АБ и CD. Альфа проходит через МН параллельно СО. SO. Докажите, что... Сечение пирамиды является трапецией. Я заранее накидал рисунки, потому что я вот первый раз попытался записать, от руки быстро накидывал, и я понимаю, как оно там будет выглядеть. Но рисунок показался мне неудачным, поэтому заранее лучше вот нарисовать. Выглядеть это будет вот сначала так страшно. На самом деле страшного то ничего тут нет. У нас есть SO и у нас есть MN. Что мы с вами сделаем? Нам надо как-то вот эту кайф, которая у меня получилось, провести. То есть нам надо провести прямую, по которой наша плоскость альфа будет пересекать плоскость асд. Как это делается? Сделаем дополнительное построение. Например, там OH мы проведем перпендикулярно ад сами. И OH, например, пересекает ад, соответственно, в точке аж. При этом OH у нас пересечет MN, соответственно, в точке Q. Что тогда получается? Естественно, так как у нас плоскость S э, какая S там альфа она параллельно SO, то мы из точки Q можем спокойно провести в плоскости SOH прямую параллельную SO. Почему параллельную? Если она будет не параллельна, то она будет пересекаться с э, SO. А если она будет пересекаться, то как бы альфа не получается параллельно SO. Соответственно, мы проводим, например, QL параллельно SO, где при этом L это точка пересечения нашей SH и соответственно QL. То есть QL пересекает SH в точке L. И теперь из L мы можем провести прямую параллельную MN и полученные точки пересечения KF как раз то, что нам нужно. То есть Строим КФ параллельно MN, и получается, что наша MN, это и есть наша плоскость альфа. Почему мы построили параллельно? Потому что у нас есть такое прекрасное свойство, что если двугранный угол пересекается плоскостью параллельной ребру двухгранного угла, а в данном случае двугранный угол образованный плоскостями SAD и B BAD, то есть с его ребром AD, у нас плоскость альфа проходит через МН. И вот эта МН, она параллельно тоже АД. Получается, плоскость альфа параллельно АД, следовательно. И вторая линия пересечения второй грани тоже должна быть параллельна. То есть, все достаточно просто. Вот мы с вами построили плоскость. Ну, опять же, получается в таком случае, что МН у нас параллельно КF, Ну, это я уже написал. Следовательно, наша МНФК это трапеция. Опять же, всего лишь по одному свойству, а именно то, что дугоранный угол пересекается плоскостью параллельно ребру дугоранного угла по а, параллельным прямым. Все-таки тяжело ЕГЭ объяснять после того, как ты, блин, целый год этим не занимался фактически, разбирал одно ОГЭ. Ну да ладно, а вот, соответственно, у нас пункт А. Для пункта Б нам понадобится проекция, то есть А, Б, С, Д уже нарисовано планиметрическим в планетрическом виде, чтобы вы видели все буковки, то есть ЕКУ и буковку Ж. Что нам говорят? Найдите площадь сечения, если АД 9, соответственно, БЦ 7, СО SO нам тоже дано 6, и СО SO перпендикулярно прямой АД. Ну, здорово, раз она перпендикулярна прямой АД, то мы сразу можем сказать, что по теореме о трех перпендикулярах, СО у нас также будет перпендикулярно AD, потому что OH в таком случае это проекция SH, проекцию мы сами строили перпендикулярно, все, теорема трех перпендикулярных работает. Ребят, сразу говорю, вот это все типа сложно, несложно. если у вас не хватает знаний, открываем учебник э -э -э и читаем там, первые 10-15 параграфов, это азы стереометрии, без этого вообще нереально все это решить, ну сразу говорю, нереально, есть координатный метод, который позволяет в принципе частично решать без вот этих знаний стереометрия. Есть векторный метод, тоже стереометрия. Тоже, в принципе, если знать вектора, более-менее решается без основных а, свойств. И получается понятие, понятие стереометрии. Но если не втыкаете, без учебника никак. Нет никакой волшебной палочки. Что бы вам ни говорили. Пока блин, не научитесь вот этим элементарным вещам, не получится у вас стереометрию. Вообще никак. Продолжим. Соответственно, что у нас тут есть? Нам нужна площадь. Площадь трапеции как вычисляется? Ну, это, соответственно, полусумма оснований на высоту. То есть нам надо знать основание, нам надо знать высоту. С основанием все достаточно легко с первым МН. Это понятно, что так как это средняя линия трапеции АБЦД, то это полусумма BC и АД. Вот с КФ немножко тяжелее. Тут придется рассматривать достаточно большое количество подобий треугольников. С чего мы с вами начнем? Ну, мы с вами начнем с МЕ. Давайте МЕ. Понятно, что если рассмотреть треугольник БАС, то МЕ в нем средняя линия. Это очевидно, что МЕ параллельно БЦ, проходит через середину точку М. Середину АВ, соответственно, средняя линия. Понятно, что она 3,5. Все. Аналогично, если рассмотреть треугольник АБД, то у вас... МЖ тоже становится средней линией, потому что проходит через середину параллельно АД. Соответственно, МЖ это параллельно от АД. То есть она вся будет 4,5. Ну, в таком случае понятно, что ЕЖ у нас равна единице. Вот уже здорово. Опять же, треугольник ОЕЖ, он будет подобен треугольнику а, ОАД. Понятно, ЕЖ параллельно, есть равенство соответственных углов ОЕЖ и ОАД, есть общий угол О, вот вам, пожалуйста, первый признак подобия. И мы сразу можем записать, что так, что наше, соответственно, ЕЖ относится, например, к АД, а, также, соответственно, как ну, например, EQ относится, только не EQ, простите, пожалуйста, а OQ относится к OH. То есть это 1 к 9. Но опять же, у нас с вами SO перпендикулярно плоскости, соответственно, LQ тоже перпендикулярно плоскости, потому что LQ параллельно. И мы можем сказать, так как он, угол L, HQ, вот этот, он общий для треугольника LHQ и SHO, то треугольники подобные. То есть треугольник LHQ подобен треугольнику SHO. Вот то, что я проговариваю, это равно этому, там это равно этому, на ЕГЭ обязательно записывайте. Просто если сейчас я это все буду записывать, у меня растянется решение на 3,5 часа. Нафиг это надо. Моя задача вам дать сведения, то есть как это решается, почему, какие свойства используются. А у вас есть ручки, как бы погуглить свойства можно всегда. В этом есть процесс обучения. Когда вам разжевывают, в рот кладут, нифига не учитесь. Вот проверено временем. Забывайте сразу. А когда вы немножко свою голову напрягаете, ну как бы здорово. Соответственно, мы можем сказать, что LQ будет относиться к SO, так же как HQ будет относиться к... Ну что оно открывается, вот, зараза? К OH. При этом, смотрите, у нас ЕQ к ЕH 1 к 9, то есть мы можем взять как бы одна часть 9 частей. Тогда QH будет составлять 9 минус 1, то есть 8 частей. То есть мы так разбиваем. Поэтому HQ к OH это, соответственно, 8 к 9. И у нас, по-моему, SO было дано. Да, SO равно 6. Здорово. То есть мы можем сказать, что это LQ к 6. В таком случае Эльку как бы находится как 8 на 6 делить на 9. Тут сокращается 2, 3, 16 третьих. Все, высоту второй трапеции нашли. Осталось найти KF. Но тут тоже какой момент. В принципе треугольник то SKF он подобен треугольнику SAD. Опять же, с того, что КФ параллельно AD, там, соответственно, углы равны и прочее, прочее, прочее. При этом мы можем сказать, что Kf будет относиться к AD так же, как, соответственно, SL, например, будет относиться к SH. А вот SL будет относиться к SH в принципе так же, как... Нет, нет, оно не так же, как. Мы можем немножко иначе сказать. Мы можем сказать, что HL относится к SH. Так же, как LQ относится к SO. Вот, для начала. LQ у нас есть, то есть 16 к трем относится, соответственно, к 6. То есть получается 16 к 18, то есть 8 к 9. Ух ты, как здорово. Соответственно получается, что у вас HL 8 частей, а SH 9 частей, то SL будет 1 часть. То есть уже можно сказать, что SL к SH 1 к 9. Ну понятно, что в таком случае KF у вас равно единице. Ну и тогда площадь нашей трапеции, что там у нас, 1 плюс 9 делить на 2 и умножить на, соответственно, не, не, не, какие 9? Это я вас обманул, сначала МН-то надо найти, это же средняя линия, Bc там дано же, да? Здорово. 7 плюс 9 делить на 2, то есть, соответственно, сколько там это получается? 16, то есть это 8. В таком случае, вот, вот так будет видно. 8. 1 плюс 8 делить на 2 и умножить на 16 третьих. То есть получается 4,5 на 16 и делить на 3. Так это у нас 1,5 на 16. 16 до 8, 24. Все здорово. Вот такое вот у нас задание по стереометрии. К сожалению, получилось немножко сумбурно. Но те, кто хочет, тот поймет. Вот. Естественно, там вроде как в сборнике есть решение данного задания. Но я никогда не смотрю решения чужие. Как минимум стараюсь этого не делать. Хотя обучение без этого не бывает. Ладно, давайте 14 задание. Решите неравенство. Ну что тут можно сделать? Можно сразу в тетере замену. Понятно, что так как 4 в степени x положительное число в степени, оно дает положительный результат поэтому сразу написать что y больше нуля Ну и мы получаем тогда y плюс 112 на y минус 32 там меньше либо равно нулю. В таком случае y в квадрате минус 32 y плюс 112 делить на y минус 32 меньше либо равно нулю. Ну Сверху скажем так, квадратный трехчлен, его достаточно приравнять к нулю, разбить на множители, это будет y минус 4 и y минус 28 и, соответственно, y минус 32. Те, кто не знает, как я разбил, вспоминаем, что ax в квадрате плюс bx плюс c всегда можно представить как a x минус x1, x минус x2, где x1 x2 это корни квадрата трехчлена. То есть я просто приравнял, просто через дискриминант, там, либо повьет-то решил, и вот у меня получилось. Что получается? Все, мы можем чертить сразу прямую, потому что у нас метод интервалов сходу срабатывает. 32 пустая точка, так как находится в знаменателе. 28 закрашенная числителе, четверка закрашена числители, То есть я просто приравниваю каждый из множителей к нулю и результат отмечаю на прямой. Берем, перемножаем коэффициенты при игреках, то есть положительный, положительный, положительный, то есть плюс на плюс на плюс дает промножение плюс. крайней правый значит с плюсом, а дальше чередование, так как у нас именно произведение линейных множителей. Нам надо меньше нуля, это раз, два. Не забываем при этом, что y больше нуля. То есть мы получаем, что y больше 0, у меньше либо равен 4. Первое, у больше либо равно 28, соответственно, у меньше 32. Это второе. Можно сделать сразу обратную замену. И написать, что у нас там 4 степени х. То есть 4 в степени х меньше либо равно 4. 4 в степени х. Больше либо равно 28, 4 в степени x меньше либо... А нет, не меньше либо равно, а, строго меньше 32. Раз, два. С нулем сравнение сразу убрали, там это очевидная вещь. То есть нафиг его не будем рассматривать. В первом случае x меньше либо равен 1, потому что у вас здесь один. А во втором случае x больше либо равен, чем логарифм 28 по основанию 4. В третьем случае x строго меньше, чем логарифм 32 по основанию 4. Вот, кстати, логарифм 32 по основанию 4 можно немножко помочь. То есть 32 это 2 в 5, 4 это 2 во второй. Получается 5 вторых. То есть 2,5. с половиной. И тогда x принадлежит от минус бесконечности до единицы. И, соответственно, так только скобка квадратная будет, естественно, здесь логарифм 28 по основанию 4 а, до 2,5. с половиной вот вот все решение то есть тут сложность вообще не должно возникнуть показатель неравенство это кайф дальше в июле 27 планируется взять кредит на три года в размере миллиона 200 тысяч рублей но условия таковы каждый январь долг будет возрастать на 10 процентов по сравнению с концом предыдущего года так, с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга. И платежи, там, 28-29 у нас должны быть равны, а к июлю 30-го должен быть погашен полностью. Известно, что в 30-м у нас 6700, короче, 673 тысячи там, с копейками заплатили. Сколько составит платеж в 28-м году? Так, давайте я переверну, чтобы у меня, если что, перед глазами была... Как в виде решения а, моего уже. Ну ладно, смотреть пока туда не будем. Что у нас есть? Вот смотрите, S это 1200 тысяч рублей. Это наш кредит, наш кабала. X тысяч рублей это платежи, соответственно, в каком там 28-29? Да, в 2028-2029. Что мы сразу можем расписать? Мы можем посмотреть, как у нас менялся долг. То есть, вот, смотрите, вы взяли S. Так, а давайте еще сразу напишем, что K это единица плюс A на 100. А A это у нас 10%. То есть, получается 1,1. Так, вот у вас взяли S. Что происходит? У вас S увеличивается на процентов. То есть к S прибавляется A делить на 100. То есть вот эти 10% от S. Если S вынести, блин, как тяжело оказывается быстро разговаривать, когда у тебя во рту капкан из брекетов. Если бы знал, не ставил бы. Ну ладно. То есть получается S. -ка. Это у вас вот долг после первого повышения. То есть когда вам начислили проценты. Что происходит дальше? Вы такие крутые, выплачиваете x тысяч рублей. Все это долг в конце первого года. Дальше что? У вас sk минус x, на него опять начисляется процент, то есть sk минус x плюс a на 100, соответственно sk минус x. Естественно, sk минус x можно вынести. Опять же получается единица плюс a на 100, то есть sk минус x на k. Вообще как бы сумма с учетом процентов, то есть увеличенная на сколько-то, это как раз вот эта сумма умноженная на к каждый раз получается. И вы такие крутые делаете еще один платеж. То есть sk в квадрате минус к и вот он минус x. Это сумма долга на третий год. А что дальше происходит? Ну понятно, что дальше на эту сумму накидывается еще раз процент, то есть она становится вот такой вот, и выплачивается вот эти 673,2 тысяч рублей. И после этого ваш долг равен нулю. Вот, в принципе, ваше уравнение. Что мы тут можем сделать? Ну, да, особо-то ничего и не сделаем. Ну, давайте чуть-чуть поупрощаем, может, получится. СК в кубе минус Х, соответственно, К в квадрате. Плюс k минус 673,2 равно 0. Нам же надо x выразить, да. То есть, соответственно, x будет равно... Э, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Sk куб минус 673,2 делить на k в квадрате плюс k. Сравниваем. Да, молодец, я еще не все мозги растерял. Остается только подставить, то есть 1, 2, 2, нуля. 1,1 в 3. 673,2, здесь 1,21, соответственно, плюс 1,1. Все, остается сплошная арифметика, и, к сожалению, я в нее очень плохо. Поэтому я лучше буду писать сразу то, что я до этого посчитал. Не, на самом деле я в арифметику не очень плохо, но тратить на это время очень не хочется. Так, 924, 2,31, ну вот, соответственно, 400. То есть по 400 тысяч, вот смотрите, 800 тысяч до 670, там сколько, да, 1400. То, в принципе, не такая уж большая переплата за 3 года. Дальше. Ой, у нас есть с вами параллелограмма BCD. Угол BAC вдвое больше угла CD. Бисектриса угла BAC пересекает отрезок BCV. Точки L на продолжении стороны CD за точку D выбрана такая точка Е, e, что AE равно CE. Боже мой, сколько всего рисовать. Докажите, что AL к AC, AB к BC. У -у -у. Хорошо, давайте я сделаю рисунок и мы вернемся. Ну вот, собственно, рисунок у нас готов. Давайте посмотрим, как это решается. То есть нам необходимо доказать, что AL... Так, относится к АС, так же, как АВ относится к ВС. Угу. Круто. Ну, хорошо. Что мы сделаем? То есть, пишем, пусть у нас угол САД равен альфа. То есть, вот здесь получается уголочек альфа. Но в таком случае угол ВАС, он в два раза больше. То есть, ВАС равно 2 альфа. И, соответственно, угол... BL равен углу L AC они будут по альфа так как там проведена бисектриса. то есть альфа альфа альфа. Что можно сказать дело в том что площадь треугольника БАС, она вычисляется как произведение сторон то есть AB на AC ну там еще конечно одна вторая есть на синус угла между ними то есть на синус двух альфа. В таком случае можно сказать, что площадь АБСД это дважды, то есть у нас диагональ АС делит наш параллограмм на два равных треугольника, то есть, соответственно, площадь параллограмма в два раза больше площади BAC. То есть можно написать просто AB на AC на синус двух альфа. С другой стороны, если посмотреть на треугольник ALD, то параллелограмм и треугольник АЛД имеют одинаковую высоту, имеют одинаковое основание. Следовательно, площадь треугольника АЛД – это 1 вторая от площади АБСД, То есть 1 вторая нашего АБ на АС на синус 2 альфа. С другой стороны, мы же можем вычислить также через сторону, то есть 1 вторая АЛ на АД – на синус лад, то есть опять же на синус 2 альфа. Но ну вот смотрите, из вот этого равенства у вас получается, что аб умноженное на АС то же самое, что АЛ умноженное на АД. А нам надо АЛ на АС. Ну давайте сразу поделим обе части на АС и на АД. Получается аб АД то же самое, что АЛ к АЦ. При этом понятно, что АД и БЦ одинаковые, поэтому мы можем написать, что АБ к БЦ, вот терпеть не могу такие задачи именно на выражение одного через другого, АЛ к С. О, все здорово, доказали. Теперь найдите ЕЛ, если АЦ 21 и тангенс bc так c ну то есть тангенс альфа нашего он равен 0,4 угу. десятых хорошо давайте мы это сотрем за ненадобностью так уберем здесь подотрем иначе у нас просто ни черта не поместится а, хорошо возвращаемся к рисунку что у нас есть ну понятно что угол например Элементарно CAD он равен углу BCA, так как они накрест лежащие при параллельных БАСД и секущей АС. То есть альфа в таком случае у нас тангенс альфа равен 0,4. Сразу вычислим тангенс двух альфа. Он нам понадобится так. Какая там формула? Это два тангенс альфа на единице минус тангенс квадрат альфа. То есть получается 2 на 0,4 единица минус 0,4 в квадрате. Это 0,8 на 0,86. Соответственно, там 2021 уже получается, да, верно, 2021. Великолепно. Теперь смотрите, у нас треугольник LAC он получается равнобедренный. Ну, и потому что там альфа, там альфа равнобедренный. Следовательно, вот я беру и провожу, например, с одной стороны L, с другой стороны соответственно середину ставлю А, Давайте вот здесь будет О, вот здесь М. Вот это, кстати, нам уже не понадобится, поэтому мы ее сотрем, чтобы она нам не мешалась. М. Так, пусть о, получается середина АС. Что тогда можно сказать? Нам надо найти ЕЛ. Угу. Но ну, великолепно! Смотрите, какая штука у нас с вами получается. У нас получается, что по условию АЕ Равно ЕС. В таком случае треугольник АЦЕ, он равнобедренный тоже. То есть у нас есть два равнобедренных треугольника АЛЦ и АЦЕ, у которых общее основание. Такая фигура, которая вот так составляется, то есть можно написать, что АЛЦЕ, это называется дельтоид. У дельтоида диагонали пересекается под прямым углом. То есть можно сказать, что ЛЕ пересекает АС под прямым углом. Но дело в том, что из равнобедренного треугольника у нас ЛО с вами, так как АО сери... и ОС одинаковы, то есть О середина АС, ЛО у нас будет перпендикулярно АС в том числе, потому что фактически это медиана. А в равнобедренном треугольнике медиана высота и бисектриса это одно и то же. То есть, смотрите, мы получили LO перпендикулярно AC и ЛМ перпендикулярно AC. О чем это говорит? Ну, это говорит только о том, что у нас либо не Евклидовая геометрия сейчас, либо точка О и точка М у нас совпадают. Поэтому так и пишем, что О и М совпадают. То есть, наша ЛЕ, она перпендикулярна AC. Здорово! А, ну, тогда нам придется с вами немножечко перерисовывать рисунок. Хотя, ладно, давайте мы его не будем перерисовывать, оставим как а, есть. То есть, единственное, подпишем, что для себя как-то отметим, точнее, что вот здесь прямой угол, и здесь, соответственно, равные отрезки. Вот так вот. Хорошо. Нам говорят, что AC 21. Ну, понятно, что тогда AO равно OC. Это... 21 на 2. Ну а дальше по мелочи, то есть ЛО, например, вычисляется как так, АО на тангенс альфа. Потому что если посмотреть на прямоугольный треугольник АЛО, у него угол ЛАО альфа. Соответственно ЛО к АО это тангенс альфа, значит ЛО это АО на тангенс альфа. Дальше у вас вот здесь уголочек 2 альфа получается. Почему? Потому что А, С, Д и Б, а, С они опять же нахрис лежащие. B а, 2 альфа. Ну вот вам тоже два альфа. Следовательно, например, О, е можно вычислить как О, С на тангенс 2 альфа. Опять же, треугольник Л, О, е, он прямоугольный. О, Е, О, С, это тангенс 2 альфа. Пожалуйста, соответственно, О, Е это О, С на тангенс 2 альфа. Ну, в принципе, 10,5 на 0,4, то есть, это 4,2. 10,5 на... Сколько там получилось? А, вот. На 20,21 это... Так, это просто 10. Следовательно, да, немножко неудобно, но ладно. 10,4,2 это 14,2. Вот наше с вами Элье. Да, все в принципе, вот оно решение. Дальше. Найдите все значения при каждом из которых уравнение имеет 4 различных корня. Фу, какая кака. Сейчас будет очень много алгебры именно расчетов, то есть сложности тут нету, дайте я кстати гляну, наверняка я решал так же, да, вот гадалки не ходи, я смотрю свое старое решение, почему я его смотрю, потому что я их делал еще месяца полтора назад, наверное, как только сборники вышли, я начал разбирать варианты, а потом то досет, да то заболел, то еще времени хватало, и соответственно я этот вариант решал, решал давно, уже не помню ни черта. Вот, найдите все значения А. Ну, Что мы с вами сделаем? Естественно, мы будем раскрывать скобки и раскрывать модули. Чтобы раскрыть модуль, мы вспомним такую здоровскую вещь, что модуль x раскрывается как x, если x больше либо равно нулю, и, соответственно, как минус x, если x меньше нуля. То есть у нас будет два раскрытия, и оттуда все будет получаться. Ну, давайте, то есть что мы сделаем? Раскроем. А в квадрате минус 2ах плюс х в квадрате плюс 4а плюс 1. Да, вот очень много писанины и минус 8 модуль х. Что там получается? 3х в квадрате. Соответственно, плюс 4х. Минус 8 модулей х. Так, единицы заимуничтожились, хоть какое-то счастье. Соответственно, плюс 2а плюс 4а. Нет, соврал, уже плюс 4а не будет. Будет минус 4а, минус а в квадрате равно нулю. Не накосячил. Так, так, так, так, так. Ну, в принципе, нет, я не накосячил, хотя я очень люблю такие вещи делать, какой-нибудь минус там забыть. Вот, а дальше начинаем, если и x больше, либо равно нулю, то есть 8 модуль x раскрывается так же, как 8x. Мы получаем 3x в квадрате, соответственно, минус 4x плюс 2ax минус 4 а Давайте вот так возьмем, чтобы не париться, а в квадрате равно нулю. То есть 3х в квадрате. Так, х вынесем, будет 2а минус 4, ну и соответственно минус а в квадрате плюс 4а. В таком случае дискриминант 2а минус 4 в квадрате плюс 12а в квадрате плюс 4а. В свою очередь это 4а в квадрате, 2 на 4, вот 8, там минус 16а, плюс 16, плюс 12а в квадрате, плюс 48а. То есть получается там, сколько? 16а в квадрате, плюс 32а, плюс 16. Вау, у нас получается 16а. А плюс 1 в квадрате или 4 на А плюс 1 в квадрате. То есть выделился полный квадрат. В таком случае х первое равно ну, сколько там? 4 минус 2а плюс 4 на 1 плюс а делить. На сколько там делить на 6? То есть будет 2а плюс 4. Плюс 8 делить на 6. Это А плюс 4 делить на 3. Совпало? Я молодец. Совпало. Х а, второе. 4 минус 2А. Минус 4А плюс 1. Делить на 6. Это соответственно. Минус 6А делить на 6. Это минус А. Вот у нас с вами получилось 2 корня. Единственное. Я надеюсь вы на меня не обидитесь. И не задизлайкаете. Когда я буду с минусом раскрывать, я ускорю запись. Я все записи сделаю, просто свой звук уберу. Скажем так, может наложу какую-то музыку, может ничего не наложу. Ну, в общем, посмотрим. Может сразу ответ напишу. Потому что принцип решения точно такой же. Смысл в чем? Имеет четыре различных корня. Вот смотрите, у нас с вами получается... Тут два корня получилось. И второе квадратное уравнение будет получаться там тоже два корня. Чтобы четыре различных корня было... Все 4 должны существовать. При этом наши корни, которые мы раскрывали, они были при учете, что корень а, не отрицательный. То есть мы должны написать, что оба будут существовать, если а плюс 4 делить на 3 больше либо равно 0. Минус а больше либо равно 0. И а плюс 4 делить на 3 не равно минусу а. То есть вот такую вот систему решить. То есть получается у нас а больше либо равно минус 4, а меньше либо равно 0. Соответственно, и там, что у нас, а плюс 4 не равно минус 3а. Соответственно, 4а. Ну, а не равно минус 1. Вот такая вот загогулина получается. Отлично. Ну, соответственно, сейчас мы делаем то же самое прям. Один в один с раскрытием положительным, точнее, отрицательным модулем. Поэтому можно вот это все взять, вот так вот сделать и стереть что выходит то есть теперь мы пишем если x меньше 0, то получается 3x в квадрате плюс 4x плюс уже 8 x плюс 2 а минус 4 а минус а в квадрате нет голос я убирать не буду я просто буду писать конечные варианты то есть принцип решения такой же привели подобные расписали дискриминант увидели что вау там есть квадрат соответственно нашли корни то есть в данном случае получается 3х в квадрате плюс х2а так, плюс 12 минус а в квадрате плюс 4а. То есть это вам контрольно для сравнения. Дискриминант должен получиться, соответственно, 4 на а плюс 3 уже в квадрате. И корни должны получиться в одном случае а делить на 3, только давайте третий корень. И четвертый, соответственно, минус а минус 4. Ну, принцип такой же. А делить на 3 должно быть меньше нуля. Минус а минус 4 должно быть меньше нуля. А делить на 3 не должно быть равно минус а минус 4. То есть, получается, что а у нас с вами бру, бру, бру, бру, бру, бру, меньше нуля. Дальше а больше минус 4. Ох, и а не равно минус Теперь смотрите, нам надо вот а, этот результат и этот, чтобы и то, и то выполнялось. То есть нам надо систему систем решить. Но ну, достаточно просто посмотреть. Вот у нас А. В первом случае значение от минус 4 до 0 с исключенной, соответственно, минус единицы. То есть вот они. Во втором случае значения от минус 4 до нуля, правда, пустые, с исключенной минус 3. Ну и где они пересеклись? А понятно, что они пересеклись от минус 4 до минус 3. От минус 3 до минус 1. И, соответственно, от минус 1 до нуля. Вот, в принципе, ответ на данное задание. Давайте дальше. Есть три коробки, в первой коробке 112 камней, во второй 99, третья пустая. За один ход берут по одному камню из любых двух коробок, кладут в оставшуюся, сделали некоторое количество ходов. Могло ли в первой коробке оказаться 103 камня, во второй 99 и в третьей минус, не, не, минус просто 9. Да, в принципе, почему не могло, то есть если мы возьмем камешки, поперекладываем, у нас получится. Ну, давайте попробуем просто пример привести. То есть, просто можно или нельзя не закатывает ответ. Соответственно, надо именно показать. Вот пример. Типа, ребят, смотрите, вот. Да, можно. Ну, смотрите, что мы сделаем. А, давайте первая, вторая, третья коробка. Мы сначала 6 из первой и из второй переложим в третью. То есть здесь остается 106, здесь остается 93, здесь становится 12. То есть это как бы первый ход наш. Ну не первый там их. 6 ходов будет. Дальше что делаем? Мы берем 3 из первой, 3 из третьей и перекладываем во вторую 99. То есть соответственно из... Первый и второй по 6, а тут получается из первой и третьей по 3. Вот, в принципе, да, такое возможно. Прям пример привели. Теперь пункт Б. Могло ли в третьей оказаться 211 корней? Ох, корней, камней. Камней. Давайте посмотрим, вот в чем смысл. 112 минус 99 дает 13 штук. То есть у нас разность в первой и второй коробке на начало действия 13 штук. При этом, если мы возьмем, что на начальный какой-то момент, даже не в любой момент времени, пусть у нас в первой там, x штук, соответственно, во второй y штук и, соответственно, в третий z штук что мы можем сказать какие у нас возможные комбинации после хода С первая возможная комбинация мы с первой и второй перекладываем то есть становится у нас x минус 1 то есть давайте первая вторая третья y минус 1 и z плюс 2 возможные комбинации x минус 1 y плюс 2 соответственно z минус 1 и возможна комбинация, когда x плюс 2, соответственно, y минус 1 и z минус 1. Вот в данном случае разность первой и второй она равна нулю. В данном случае, ну давайте модуль даже разности второй, получается трем, ну и здесь трем. То есть за один ход мы можем либо не устранить вообще разность изначальную, как бы, которая была, либо повеличить ее на 3, либо уменьшить ее на 3. А у нас с вами изначальная разность 13. Ну вот подумайте, вы можете 13 как-то нулем и тройкой убрать полностью, потому что 211 камней во второй коробке, точнее в третьей, это когда вы все с первой и со второй переложили. А у вас всегда будет Разность на 3 либо на 0 меняться. Но ну, 13 на 3 недели это, соответственно, нет, такого варианта невозможен. Ну и давайте посмотрим пункт В. У нас разность, соответственно, между первой и второй, как я писал, 13, соответственно, плюс, а, нет, я еще не писал, плюс 3К. Ну вот, потому что k это целое число, при этом, естественно, то есть заход у нас либо разность на 3 увеличивается, либо на 3 уменьшается, либо не меняется. Ну вот поэтому на тройку там 13 плюс 3k. 13 это то, что было первоначально. Если у вас во второй 4 камня, то в первой, соответственно, 13 плюс 3k плюс 4 это 17 плюс 3k камней. Теперь нас спрашивают, сколько могло оказаться наибольшим числом, ну, какое количество наибольшее в третьей коробке. Логично, что чем больше в третьей, тем меньше в первой и во второй. Поэтому наименьшее значение, которое может быть у 17 плюс 3К при целых числах, это если k равно минус 5, то получается две штуки. То есть... В таком случае в 3 это будет 211 минус 2 в первый, и минус 4 во второй то есть минус 6 это 205 то есть мы показали что в первой у нас лежит 2 а во второй лежит 4 в 3 и лежит 205 то есть это по нашим рассуждениям так здорово. А теперь, а может ли вообще такое получиться? То есть привести пример. В принципе, да, такое может быть за три вида х... корней. корней. за три вида ходов. То есть 99 ходов получается из первой и второй в третью. Так, то есть давайте мы сразу это распишем. То есть у нас было с вами изначально... 103 Соответственно 99 и 9 Ну мы 99 забрали Соответственно здесь остается 4 Здесь 0 Там 99 на 2 это 198 207, правильно? А нет Пустая же, пустая, пустая Простите пожалуйста, это я с этим перепутал 112, а здесь 0. То есть мы 99 забираем. Ой, остается 13, остается 0. Здесь 198. А дальше что мы делаем? 5 ходов, соответственно, из первой и, соответственно, третьей. В таком случае остается 8, остается 10. И остается 193. Вот как раз, видите, мы разницу две штуки. Ну и, соответственно, 8, не, не 8, а какие 8, 6 ходов из первой и второй. Получается, здесь 2, здесь 4, а здесь 205. Вот, в принципе, мы показали, что такая возможность вообще существует. В принципе, все. На этом вариант у нас закончен. Опять же, получилось сумбурно, но, к сожалению, я давно не записывал. Надеюсь, сейчас все пойдет более гладко. Тем более, вариант я решал давно, и сейчас приходилось на лету вспоминать. А так как я обычно не готовлюсь прямо к записи, к записи, вот, вообще вот, сесть я. Свет поставил, поставил решение свое рядышком и начал решать фактически заново, иногда подглядывая туда то немножечко с косяками, но надеюсь, вы меня простите. Ну все, в принципе, до свидания.